Народ мы прометили Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край с его минус 11 ночи, Кабардино-Балкария, Осетия, которая Алания, Владикавказа, сквозняком, Ингушетию и наконец-таки мы на месте. это мечеть с самыми высокими минаретами в России. В общем, мы в Чечне в гостях Рамзана Ахмадовича. Красота уже необыкновенная. Дальше мы заселяем в гостиницу, и у нас будет время для отдыха, а потом мы идем гулять по грозному.